Друзья мои, всем привет! Сегодня будет очередное видео, как монтировать люк Де метра в вашем санузле. В общем, сегодня я покажу еще один прием, как это можно сделать, как облегчить свою работу. Смотрите, думаю, будет полезно. Поехали! В общем, обратите внимание, вот люк де метра и у него есть вот такие вот болты, так их назовем, и они имеют свою толщину, и, соответственно, закрепить каркас профилю будет сложно поэтому для того чтобы вот эти вот болты мне не мешали я раньше делал отверстия под них теперь я решил поступить иначе я взял вот такие кусочки фанеры 4 мм и накрутил их в тех местах где у нас будут присверливаться где у нас будет присверливаться люк вот этому каркасу вот в этом месте у нас будут находиться эти самые болты и тем самым они нам не будут мешать вот 4 мм 4 достаточно для того, чтобы установить люк, и вот эти болтики нам не мешали. Так, теперь покажу, как это будет происходить. Вот этот люк, он не тяжелый, вес у него 7,5 кг, может даже просто 7. Так, мы устанавливаем его уже в заранее заготовленные отверстия, вышли, вот таким вот образом мы установили люк. Вот смотрите сюда. Видите, вот в этом месте фанерка у нас стоит, а болтики не задевают профиль. Соответственно, все хорошо. Потом через, этот, через эту фанеру мы просто прикрутимся к профилю. Так, ага. Двер Дверца у нас уже хочет открыться. Ладно, она в принципе нам не мешает. Мы можем ее даже сразу зафиксировать. Закрепили люк. Вот у меня тут саморез. Тут у меня пришайба со сверлом, потому что тут отверстия не было. Я делал дополнительное отверстие, чтобы закрепить прямо через фанирку. Сверху то же самое закрепил. И все, теперь у нас люк установлен. Не обращайте внимание, на что надпись верх ногами, потому что люк универсальный. Можно ставить как на правую сторону, так и на левую. Открывается он в любую сторону одинаково. Люк закрепили сверху и снизу, теперь нам нужно сделать боковые профиля тоже закрепить. А здесь я уже подготовил профиль 27 на 28, сюда вставлю просто профиль 27 на 60 и зафиксируюсь. В принципе можно обойтись без этого профиля, потому что каркас у нас стальной и он не прогибается, но все же для своей Уверенности для жесткости мы добавим сюда профиля. Вот смотрите, видите, вот так вот легко открывается люк. Одним нажатием пальца. Нажали, открыли. Представляете, какая здесь будет красота, когда будет здесь уже установлен люк, каркас, зашито все гипсокартоном и уложена на него плитка. Керамогранит 60 на 60. Размер люка подбирается по плитке. То есть изначально вы должны выбрать плитку, а потом уже подбирать под нее люк. В обратном порядке этого быть не может, потому что подогнать люк под плитку будет сложнее. А, в общем, теперь, чтобы придать а, более жесткую, жесткость нашей конструкции, когда мы будем крепить люк а, по бокам, я буду использовать брусок 20 на 30 Мы его разместим в профиле металлическом и тем самым саморез у нас будет уже вкручиваться в эти бруски происходит это следующим образом просто засовываем брусок с внутренней стороны и фиксируем так вот, зафиксировали а вот таким вот образом мы с обратной стороны закрепили брусок Профиль, как я уже сказал, сейчас вот через вот эти отверстия, вот два отверстия есть, вот через них мы сейчас саморезом стянем наш каркас и наш профиль. Отверстия здесь находится очень-очень глубоко, поэтому желательно иметь длинную биску. все, теперь эти наружные нам уже не нужны. Вот. В общем, таким вот образом мы закрепили наш люк. Открываем, закрываем с помощью одной руки. Чуть позже я вам расскажу, в чем преимущество данного люка, и отличие его от других люков, которые... Выполняет тоже самую функцию, но этот люк более практичный, надежный и в дальнейшем в эксплуатации у вас не будет никаких проблем в открывании-закрывании, даже когда будет уложена на нем плитка. Сейчас я вам покажу еще один момент, который меня радует и делает мой выбор всегда в пользу люка Деметра. Вот смотрите, лазерный уровень. Я его устанавливаю по нижней грани этого люка. И сейчас, буду открывая этот люк, мы будем видеть, как лазерный уровень будет проходить точно по той отметке, где я его выставлю. Вот этот луч. И он находится в том самом положении, где и был. То есть, это говорит о том, что люк у нас всегда находится по уровню, и его не нужно дополнительно регулировать вообще никак. И в будущем тоже этого делать не придется. После завершения монтажа люка и после того, как я все зашил гипсухой, выглядит это все у нас примерно вот так. Открыли люк, посмотрели, все нормально, закрыли люк. С обратной стороны у нас гипсокартон, тоже канал но тут он 9,5 мм. Вот. Я... Один раз у меня был такой случай, когда пришлось заменить плитку, которая была на люке, но мы это сделали с помощью нового листа гипсокартона, с просто открутив вот эти вот заклепки, поставили новый лист гипсокартона и обратно с помощью этих заклепок мы все зафиксировали. Для тех, кто интересуется, есть ли гарантия на эти люки, да, вот он гарантийный талон, он всегда идет в комплекте с этим люком, просто здесь указывайте дату покупки, и все. Итак, произвели укладку плитки на стену в санузле. Так, по краям я оставил небольшие карандашики для того, чтобы отцентровать плитку по нашей стене. Вот за этим, за вот этой плиткой у нас люк скрытого монтажа фирмы Деметра. Обратите внимание то, что шов плитки и Край дверцы, он совпадает. Край плитки и край дверцы, они совпадают. Это нам нужно для того, чтобы при открывании плитка не задевала соседнюю плиточку. Смотрите, как это классно происходит. Вау! Обратите внимание, как это все четко. Смотрите, смотрите, смотрите. Отсутствует полное провисание. Вот. ровненько. Шов везде одинаковый. Плитка заходит внутрь и не задевает соседнюю плитку. Ну пока в данный момент здесь плитки нету, но потом я вам покажу, как это происходит. Сразу уходит и заходит вовнутрь. Вот такие дела. В общем, класс. Пока все. Всем спасибо. Всем пока.